Можно, я приду к тебе во сне, По-другому, видимо, нельзя. Можно, я напомню о себе Каплями осеннего дождя. Осторожно, робко, не дыша, Нежно прикоснусь к твоей щеке. Пусть плывут минуты не спеша По ночной таинственной реке. Сон, как дождь, придет не на беду И уйдет, уныло, морося. Можно, и во сне к тебе приду, Можно, я во сне к тебе приду по-другому, мне уже нельзя. Хочешь, я приду к тебе во сне и сотру все цифры на часах. Хочешь, я напомню о себе, зажигая звезды в небесах. Пусть заснит время, как стекло, и сомкнется вечностью во мгле. Спи, родная, все, что утекло, все равно останется во мне. Сон, как дождь, придет не на беду и уйдет. Уныло, порося, можно я во сне к тебе приду, можно я во сне к тебе приду, по-другому мне уже нельзя.